Приветствую, автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Как я уже говорил, политикой не занимаюсь, только здравым смыслом, но не все же уже думают, как бы изучают себя, думают о себе. Они еще нет-нет, досрываются и пытаются как-то как страной поуправлять. С да? вот собой еще не научились управлять, но страной уже хотят. Я почему смеюсь-то? Потому что сам был такой. Сам был такой, да, тоже вот хотел поуправлять. Но это не суть. Дело-то в чем? Дело в том, что, смотрите, управлять-то страной как бы можно. Вот. И даже даже если вы еще собой не управляете, ну, надо же понимать, понимать, в общем-то, что вы хотите сделать. Вот. Эти люди им как говорят, им же выбрасывают их на крючки, Ловят что типа, вот ты сидишь на диване, ты страной не управляешь своей жизнью, ты выключил телевизор вот, а Путина, а Путин тебя не выключил, там, да, допустим. Как пример вот такой вот, ты выключил политиков, а политики тебя не выключили и все такое прочее. Что надо вот, начинают вот это гнать, чтобы ты сделал то, что нужно им. Потому что они не, не, не говорят о том, что нужно тебе. Они об этом не говорят. Вот, и говорят, как надо это сделать. Вот, ну как, как, вот, скажем, про кремлевские ребята говорят, максимум, что нужно сделать, это просто проголосовать. За тебя все продумано, просто сходи и проголосуй. Все, больше ничего делать не надо. А те, кто хотят разрушить страну, ну, они думают, что они благо несут, добро, да? Вот. А на самом деле нет, это все разрушение страны. Вот я сейчас объясню этот момент. Вот. И они говорят, надо выходить на демонстрации, на митинги, устраивать вот это все безобразие, расшатывать лодку. Вот. Ну, давайте, я уже это делал, да, но ну, повторюсь. Смотрите, берем наши примеры, Российская империя. Ну, у нас, в общем-то, страна гигант, да, всегда была такой, вот. объединилась, стала, и очень-очень долго всегда такой было. Вот. Что-то такое мощное, сильное сломать можно только предательством, причем предательством только со стороны кто-то то для нас наиболее близок. Вспомните, таких примеров масса в том же святом писании Библии. да, Там, когда Самсон долила, да, наверное, там волосы стригла. Кто Бог был еще ближе к Самсона, то, в общем-то, кто предавал. Или того же Иисуса Христа, кто предал. Да? Вот. И таких вы найдете массу. Среди своих знакомых, и близких, родных массу найдете, кто вас предал. Так оно вот происходит. Вот. Потому что предают в основном, говорю, самые близкие. Вот. Это наиболее такое. А потому что человеку сильному, ему, в общем-то, на остальных-то плевать. Вот. А на близких, конечно же, не плевать, но они вот бывают вот так вот поступают. Вот. И, соответственно, царята, царята нашего предали тоже самый близкие. Там же были, пытались переворот сделать многие, да, и в том числе, конечно же, а, так, большевики, но тогда они еще не были большевиками, их там как только не называли, бомбисты там были, да, до Ленина там, брат его был бомбистом, а, как только не называли, но у них ничего не получалось, Невозможно внешне как-то победить такую сильную да, страну. Только через предательство. Соответственно, предало окружение царя. А. Что произошло? По суверенитетов. появились даже страны, которых никогда не было, появились языки, которых никогда не было. Страну лихалорадила, народ от этого выиграл? Нет, народ от этого не выиграл. Никому хорошо не стало. Ну, только тем, кто, соответственно, вот в этих э, уделах, да, удельными князьями стали, вот. и, соответственно, свои мешчики поимели. А народе никто не думал, нет. Хотя и ими именно и прикрывались, им, народом. Далее, пришли большевики, народ пошел за ними, и все-таки худые, бедные большевики по осколкам собрали Российскую империю. Собрали, соответственно. Вот. Что в результате? Кто-нибудь мог победить Ой, Российскую империю? Ну да, они ее собрали, но назвали СССР. Кто-нибудь мог победить СССР? Ни у кого не получалось. Вот. Никакое внешнее нападение, ни у кого не получилось. А. Настолько сильная страна была. А. И опять же случилось предательство. Кто был наиболее близок? Ну президенты. Крабачев и Ельцин, да, наиболее близкие предали. Плюс армия еще и предала, не вышла на защиту. Армия, которая защищает должно, не вышла. А. Ну о чем тут говорить? Кто наиболее близкий, тот и предал. А. И опять парад суверенитетов, соответственно, сторону лихорадила. Народ ништяки не получил никакие, которые там отделился. А. И получили только удельные книги. Кто встал там в главенствующие, соответственно, роли занял, да, начали эту страну там. В общем-то, продавать. Ну, кто более открыто, кто менее открыто. В общем, удельные этнические вот эти, да? Вот что произошло. Теперь возьмем Украину, да? Вот опять у них случился Майдан. Опять парад суверенитетов. Страну лихорадит до сих пор. Вы сами видите, что с ней происходит с Украиной. Вот. Ничего хорошего не происходит. Разворовали, разграбили, на убой ведут народ. Народ ведут просто на убой. Вот. То есть... Когда вам говорят, что что-то вот так надо через Майдан, вот к чему это приводит. К развалу, к насилию. Ни, ни к чему хорошему это не приводит. Вспоминаем пример, скажем, короля Артура. Что делал король Артур? Он воспитал Мерлин. Ой, Мерлин воспитал короля Артура. Он был оппозицией королю Артуру? Нет. Нет, он понимал, что даже вот Мерлин с мечом бы не мог выйти. И он понимал, что ему нужен человек в те времена, который может и мечом владеть, вот. а не только умом. А когда надо, и мечом, но мечом с умом, вот. когда действительно необходимо. Вот. И все, и он просто доставлял короля Артура, соответственно, Мерлина. Вот. Он не был к нему в оппозиции, да? не был. Он просто говорил, как правильно стартой руководить, и когда можно этот меч и нужно впускать вход. Он не против этого был. То скажет, сказочный герой, хорошо, давайте вспомним такого в Индии, Махатмугани. Вы думаете, он какой-то был такой прям святой-святой супернародный? Да нет, он, он не святой-святой супернародный, он был не против оружия. Он был против того, чтобы оружие давали черни. Он так и говорил, так и писал, что черни, черни, оружие давать нельзя. Он не собирался разрушать кастовую вот эту структуру Индии, Нет. Его интересовало только один момент на тот. Вот. Он понимал, все придется временем, как надо, так и поменяется. Но его, вот, то, что Англия, там, Британия как бы грабила его страну, вот этот момент его не устраивал. Вот. И он 20 лет ходил, и что говорил? Выйти в восстание устраивать? Нет. Нет. Он не говорил, что там восстание устраивать, идти, там, браться за оружие. Нет. Он Ахимса, не противление. Просто не работать на англичан. Да, 20 лет ушло, но в результате Британия поняла, что ништяков у нее не будет, если она не уйдет. И она вот эти ништяки поимеет, если просто вот как бы... Ну, она и так их поимеет, да? Вот. Через экономику. И просто ушла оттуда и все имеет, но зато там уже все. Индия осталась как при своих, все. Вот. Там Британии уже как бы нет. Вот. А ништяки она свои получает, все товары, какие ей нужны. А что еще надо? По сути как бы если ты кусок это проглотить не можешь ну какой смысл вот так все происходит то есть если вы хотите действительно что-то в стране поменять то это не вопрос делания вот этих вот различных майданов нет это как раз вопрос не чего-то не противление понимаете вы никогда не попадете ни под какой закон да? Если вы просто, скажем, откажетесь рожать детей. Ну, под какой закон вы можете попасть? Кто-то вспомнит СССР за яйца, да, ну и что? И что? Ну, там какую-то копеечку у человека снимали, да? И все. И то надо было еще постараться, чтобы под него попасть. Все. То есть, вот такие вещи, понимаете? А если вы не рожаете государство, да, вот смотрите, вот вам хочется детей, ну вот кто-то одного родил, да. Ну, Кому-то и достаточно. И этого достаточно для того, чтобы государство прекратило быть, существовать. Потому что, ну, это простая математика. Когда папа, мама, да, рожают всего одного ребенка. Это уже все. Минус один. Постепенно все будет меньше и меньше людей. То есть, чтобы хотя бы популяцию сохранить, надо, чтобы минимум было двое. А чтобы росло минимум трое. Ну, многих вы вокруг знаете, с тремя детьми. Многих? не думаю поэтому сейчас у нас и так в общем-то люди сейчас вырождаются и вот господа которые вот хозяева игры да вот, они, они это видят все прекрасно понимают они думали что ну некоторые из них думали что это все через мигрантов будет а что мигрант мигрант пришел ему тут нужны только бабосики бабосики он капусту нарубил и уехал к себе да? Или кто сюда приезжает детей родить, чтобы потом, соответственно, тоже что-то иметь, какие-то ништяки вот, с этого с гражданства российского. И не более того. И они не хотят ассимилироваться. И вообще, мигранты вот, э, с ближнего зарубежья, да, нашего СССР, вот они приезжают. Но это же факт, это низкоквалифицированная рабочая сила. Ну Нет там специалистов. Низкоквалифицированная. Они вам никогда не построят атомную станцию. Никогда никакое изобретение не сделают, микроэлектронику не поднимут. Понимаете, вот там нет, есть исключения, да, но это подтверждает правило. Там у них есть, может быть, люди какие-то отдельные, умные, да? но. но я пока вот не слышал, чтоб они там что-то изобрели. Вот. И я так говорю, исключение лишь подтверждают правило, что этого нет. И они прекрасно это понимают. И что вот эти мигранты? Вот они тут диаспоры. И причем диаспоры такие, да? Не хотят ассимилироваться, Хотят беспорядки нарушать тут. А ништяки они им не дадут. Ну, ну и что? А Им-то нужны ништяки. Они думали как? Что всю черновую работу сделают мигранты. Приедут. А они с запада будут все покупать. Все, что нужно. Микроэлектронику, импортозамещение. Высшая школа экономики, да, пятая колонна, вот у нас работает, вот это вот они все развивали, такие моменты. Они же думали, что самые умные. Но хозяева игры играют не на чьей стране, они сами за себя. И то есть сейчас четко показали, да, все отняли на западе, микроэлектронику. И что у хозяев игры? Где? Где у них это все? Где? Им и выехать туда как бы уже все нельзя. Даже простым людям там уже как бы не рады запрещают. Им четко вот сейчас все жестко очень пошло в этом отношении. Просто показывают, ребята, иллюзии не питайте. Иллюзии не питайте. Вам тут не рады, и у вас ничего не будет. Вам нужно развиваться самим. Понимаете, Хотя вам игры нужен двухполярный мир. Это как, у вас две ноги. Вот чтобы вы ехали, с одной ногой трудно куда-то уехать, да? Чтобы педали крутить на велосипеде, нужно две ноги. Двигатель внутреннего сгорания, соответственно, там, сколько там у нас работает-то поршней, ну где-то один, да? Но тактов-то сколько? Ну как минимум два. Вот. Как минимум два такта. И там что происходит? Соответственно, вброс, выброс, вброс, выброс, да? Ну продув, соответственно, еще. Вот. Сжатие и рабочий ход. Вот. За четыре такта, ну некоторые двигатели делают два такта. То есть вот эти четыре такта, они сжимают как два, за два такта все это делают. То есть это все как двигатель внутреннего сгорания. То есть туда надо что-то выбросить, чтобы куда-то поехал. Поэтому всегда вот это будет смена. Вот сейчас вот смена элиток идет. Все, они отработанный материал. Сейчас будет пух, выброс. Понимаете? Продув. И впрыск новых. Но, новых звезд таких, да, нам забросят. Все, старые звезды, все. Они ушли навсегда. С ними можете попрощаться. Сейчас новые будут выбрасывать, соответственно. Они там будут занимать свои места, там что-то там, да, где-то связи устанавливать. Вот. Это все будет. И это во всех сферах, сферах. и военной, и военные, везде, везде, везде все это будет происходить. Потому что ну, двигатель же должен дальше делать, ехать как-то, им же надо двигаться. Вот. А как еще двинешься? Никуда не поедешь. Спрашивайте, куда едем? Ну, вот это у хозяев игры спросить. Никто не знает. А что, важно, что ли, куда мы едем? Хорошо едем, да? Лучше плохо ехать, чем хорошо идти, верно ведь, да? Вот едем и едем. Чего вам еще надо? Хотите узнать, куда едем? Ну, вот займитесь собой. Все, все ответы в вас. Так что, друзья, хотите управлять страной? Вот я вам говорю, надо не раскачивать, в самом деле, лодку, как бы это ни звучало, там, что там какую-то крысу укачивает. Нет, не, крыс не укачает, не, не думайте даже об этом. Не укачает. Просто, понимаете, вы хотите выработать такой рефлекс-то у них. Вот вы пришли, устроили восстание, и власть... Какой-то закон отменит, да, что-то сделает. Или наоборот сделает. Ну вот она вот пойдет у вас на поводу и так сделает. У вас вырабатывается рефлекс. Значит, так можно. Вы пойдете в следующий раз и снова так же. А потом будете это делать все чаще, чаще и чаще. И вы думаете, власть этого не понимает? Вы думаете, она вот этот рефлекс позволит вам в себе закрепить? Да никогда. Никогда этого не будет. Читайте Павлова, в общем-то, об этих рефлексах. Там все написано, да, как у собаки этот рефлекс закреплялся, вырабатывался и закреплялся. Власть этого не может себе позволить, такого она не может. Иначе все, что она жила, все зря. Вот. Вам нужно сделать так, чтобы вот эта власть, вот когда она что-то меняла, нужно просто к ней идти, говорить с ней, какие-то мысли закладывать в нее, вот, чтобы она думала, что это ее мысли. Что-то ей пришло в голову этот закон откорректировать или отменить, понимаете? Вот еще как это делается, смотрите. Они э, сделали какой закон? Об фан-айди. Чтобы фанатов на футболе да, можно было установить их личность, геометрические данные. Что случилось? А резко сократилась, в общем-то, продажа билетов. Продажа билетов резко сократилась. Фанатам вовсе не интересно, чтобы их там устанавливали. Они же туда идут не только просто поболеть, но и, блин, пар спустить некоторые из них идут, да? Зачем им вот это нужно, чтобы их там где-то устанавливали? Все, и фанаты такие сказали, "Но, но, но, но". А, а это же целая индустрия, это же деньги огромные. Огромные деньги, бобосы. И сами, сами уже вот коммерсанты, которые лоббируют эти законы, они пришли говорят, ребята, ну, блин, мы теряем деньги. Но власть пока что, она как бы этот закон смягчила пока. Пока смягчила. Они хотят его пропихнуть как бы. И думают, ну, пока смягчи. Но если фанаты скажут, ну, дальше продолжать, да? Просто не ходить на этот матч. И будут эти вот бизнесмены, так называемые, да, терять деньги. И скажут, хорош, все, вот этот фан иди. Что-то что надо другое придумать, этот закон надо убирать. И все его отменят. Вот так это работает, понимаете? Во-первых, как раз ничего тут не расшатывая, да, вы просто не приходите на этот стадион. Это первое. И второе, вы им вкладываете в голову. Как будто это их мысль, как будто они это сами придумали. И тогда все как по маслу прокатится. В общем-то так и делали, так и делали тот же Мерлин, да? королю Артуру, очень часто так делал, не только. Вот, вот так надо работать. Ну, я так вижу. Вот. А раскачивать лодку это, это враги. Это колонны, которые не желают добра нашей стране и народу в том числе. Здесь знаете, какой момент хочу вам сказать? Вот смотрите, я, я, я понимаю, зачем они, эти люди, говорят, вот такое различные в том числе и м -м, довольно известные такие медийные личности, ли, э, лидеры мнений так, так называемые, да? Ну, им этот в голову вбили, когда они говорят, вот в России такой менталитет, такой народ, там арабское мышление, там, да? Россия плохая, Россия то, Россия все, как все плохо тут все в России, понимаете? Вот смотрите, просто спросите как бы себя, что конкретно мне нравится, понимаете? Вот есть преступление, у него есть фамилия, тебе что-то не нравится, свои фамилию, что в России плохо, что значит народ у него такой менталитет, фамилию назови, есть преступление, есть фамилия, соответственно есть с чем работать. Ну. а что на народ тогда-то? есть человек совершил преступление, да? И говорят, весь народ такой теперь, что ли? Ну, это что, что за бред такой? Вся страна такая, что ли? Потому что человек один совершил преступление, да, и говорят, вся страна такая. Но это же бред. Это, вот это и есть пропаганда, понимаете? Есть фамилия, конкретное лицо. Все. Не надо говорить, что вот это менталитет всего народа, или это вся страна такая. Это вот есть пропаганда. Вот вам критерии. Отделяйте. Как только вам не называют фамилии, а как только говорят там сталинские времена, опачки, что значит сталинские времена? Что там все большевики были плохие? Так, стоп. Что значит все большевики? Фамилии давайте. Большевиков были миллионы. Что, все миллионы были плохие? Или вы можете назвать только несколько конкретных фамилий? Тогда зачем вы тянете на всех большевиков? Это вот... Такие люди, как Катюшик, любят тоже бред нести. Поэтому вот эту пропаганду я вам критерий даю, да, посмотреть просто себе этот вопрос задать. Как человек пытается, что он до вас пытается донести-то? Что есть фамилия, да, конкретное лицо, совершившее преступление, е, в общем-то, которое к ответу не нужно призвать. Или он русофоб, целый народ хочет просто сказать, весь народ плохой. Или вся страна даже плохая. Что он конкретно хочет сказать? Кого он стравить-то хочет? Вот об этом подумайте, друзья. Ну, на этом, друзья, стоп. До следующего видео. Пока автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией.